Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Акигай, и сегодня мы с вами проведем нашу последнюю торговую сессию в реальном времени, последнюю в этом году. Uh, естественно, видео будет не последнее, будет выпускаться видео с теорией И продолжим мы с вами торговать уже в середине января примерно Там будет все гораздо серьезнее, я заведу крупный депозит на Форекс Мы также будем с вами пробовать uh, увеличивать депозит со 100 долларов На бинарных опционах также у меня повысится сумма депозитов и так далее То есть мы перейдем на ступеньку повыше Итак, давайте начнем нашу торговлю Открываем М15 и ищем ситуации. Все как обычно. Давайте с вами сегодня проведем такую длительную насыщенную торговую сессию. Ну и, естественно, все будет зависеть от ситуации на рынке. Будут хорошие точки входа или нет? Это мы с вами посмотрим. Итак, валютные пары: австралийский доллар, японская иена. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Шел у нас тренд на повышение. Здесь цена потихонечку начала сужаться. Давайте все буду рисовать. То есть силы у покупателей кончаются. Это видно вот по этому движению. Плюс ко всему у нас вырисовываются паттерны с большими тенями сверху, которые также намекают на возможное понижение и разворот тренда. Открываем часовой тайфрейм. Здесь мы находим достаточно сильную область сопротивления. Вот она. Область сопротивления находится в данном месте. Следовательно, мы можем словить реакцию на понижение, на отскок от уровня сопротивления. Вопрос только в том, будет ли пробитие или нет. Нам нужно выяснить вероятность пробития. И насколько я вижу, вероятность пробития очень маленькая. Я не вижу такого конкретного поджатия, не вижу паттернов, указывающих на пробитие. Свечи на повышение часовые достаточно неуверенные. И вырисовываются тени сверху Цену выталкивают с этого уровня То есть мы можем предположить разворот И пробитие вот этой вот небольшой трендовой линии поддержки Вот этой Естественно цена может немножко подержаться в этой области Побыть в коридоре Поэтому давайте подберем достаточно а, длительное время экспирации По крайней мере больше чем мы обычно используем Это у нас будет 52 минуты 52 минуты Ситуация такая средненькая Зайдем, пожалуй, мы на 1500 рублей На понижение Попытаемся словить отскок от уровня сопротивления И разворот тренда Давайте с вами искать ситуации дальше Смотрите, валютная пара на зеландский доллар, японская иена Давайте откроем часовой тайфрейм Находим сильную область сопротивления сверху Находим намеки на коррекцию Сейчас я буду все объяснять. Давайте с вами зайдем здесь на 15 минут. На этот раз на 3000 рублей. Ситуация уверенная. На понижение. Заходим. Итак, что я здесь увидел? Начнем с часового таймфрейма. Здесь есть паттерны движения, указывающие на коррекцию. Во-первых, это область сопротивления сверху. Достаточно обширная область сопротивления. Далее, смотрите, немножко приближаю график. Что мы здесь видим? Импульс. Скопление, еще один импульс до уровня сопротивления, и эта формация указывает на коррекцию. В большинстве случаев коррекция происходит до середины данного скопления. Далее, это еще не все. На М15 вырисовывается такая же картина, только уже в более мелких масштабах. Мы видим с вами импульс. Далее, скопление в виде треугольника восходящего. Еще один импульс, и эта информация также указывает на коррекцию. Плюс ко всему, недавно было пробитие уровня сопротивления, и мы можем ожидать движение коррекционное до пробитого уровня. То есть после пробития в большинстве случаев случается ретест. Цена импульсно стреляет, пробивает уровень, а потом к нему возвращается. Именно это движение мы с вами хотим поймать. А, друзья, также забыл сказать вот про эту свечу. Почему я решил именно здесь зайти? То есть здесь образовалась свеча с большой тенью сверху. На области сопротивления, естественно. Именно поэтому я решил зайти именно сейчас, потому что я увидел реакцию на понижение. Все. Все рассказал, давайте ждать. Итак, друзья, остается буквально 5 секунд. Немного опасная ситуация. И мы с вами получаем плюс Это был достаточно опасный плюс Мне бы хотелось полностью отработать данную ситуацию И давайте буквально на 5 минут зайдем дальше, следуя за ценой То есть отработаем полностью нашу коррекцию Зашел я на 5 минут, поскольку цена уже совершает импульс на понижение И до конца часа остается ровно 5 минут то есть мы рассчитываем словить импульс на конце часа и нашу коррекцию. А если вдруг цена решит откатиться на завершении часа, такое может быть, то мы перекроемся уже на открытие нового часа. Я напоминаю, что в конце и начале часа происходит в большинстве случаев импульсы. И они происходят в ту сторону, куда направлен потенциал движения цены. То есть в данном случае по всем факторам цену должны потянуть на понижение. Поэтому потенциал направлен вниз. Примерно вот вот я нарисую. Примерно вот до сюда или же даже вот до сюда. Это потенциал движения цены. То есть цена до сюда по анализу должна дойти. То есть мы с вами стараемся анализировать и предугадывать все сценарии, чтобы полностью контролировать ситуацию. Как видим, все идет по первому сценарию. Цена совершает импульс на завершении часа. Именно в ту сторону, в которую нам и нужно. Остается 5 секунд. Ловим с вами сильное, уверенное движение вниз и получаем очередной плюс. Кстати, прошу заметить, что эти валютные пары имеют одну валюту – японская иена, которая стоит на втором месте. То есть здесь также присутствует корреляция. В первом случае здесь я зашел вниз. Следовательно, также по корреляции можно рассматривать движение вниз на остальных валютных парах с японской иеной, которая стоит на втором месте. Думаю, это понятно. Давайте перейдем на первую валютную пару, на которую мы заходили. Это австралийский доллар и японская иена. И посмотрим, что у нас здесь творится Цена, насколько я вижу, уже пытается пробить трендовую линию поддержки Но она пока совсем недалеко ушла от нашего открытия Остается 30 минут И давайте с вами ждать Итак, друзья, остается 10 секунд Словили мы с вами движение вниз Пробитие трендовой линии поддержки И получаем с вами плюс Итак Три сделки за сегодня у нас зашли в плюс. Шикарный, замечательный результат. Заработали мы за сегодня примерно 5000 рублей. И давайте выведем средства. Выведем средства в качестве награды за нашу торговую сессию. Я всегда себя награждаю, если выдаю хороший результат. Это положительно влияет психологически. Итак, выведу я 7000 рублей, чтобы было без комиссии на Киви кошелек. Выводим. Посмотрим, насколько быстро нам поступят средства. Итак, друзья, средства поступили на счет, вывод до меня дошел, и на этом мы будем заканчивать. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным, пишите комментарии в поддержку, это меня очень мотивирует. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.